Нет, Любит... он наверное для лодки. Любит для, наверное, для лодки. Здесь а вот для купания что Но это же училище сделал. Mm -hmm. Отдельно я говорю, хорошо. Да видно, да цивилизация. Да. Полюбую. Хочу пищку. А. Мужчина должен хлеб резать.